Music Всем привет! Сегодня будет самое нестандартное видео на моем канале, ибо сегодня будет две части в одном видосе. В первой части я расскажу о том, что вас так сильно интересует, как я собираюсь взять мастера спорта международного класса по стритлифтингу через неделю. С мастера спорта до мастера спорта международного класса. Мои тренировки, как они будут построены, какие будут принципы Лука, какого хрена ты там делаешь? Давай. И также во второй части будет заруба жесточайшая. Загрузка что серьезная. Вот этих двух парней, также Сусо, Улана, Паша Бабич, Наташа. Я в ней не участвую. Кто еще Наташа будет Наташа тоже не участвует, Оша. Паша тоже не участвует. Лука. А вот мы участвуем, блять. Вот так нас видно, не видно? Вы вот так, вот, вот так. Вот мы участвуем. Да. Харни будут зарубаться в хинкальной. Мне уже звонят, давай быстрее. Вот он звонит. Кто это? Главный фейтер. Сейчас, подожди. Да, я тебя слышу. Кидай его, скидай всех, нас. Фишка в том, что проигравший оплачивают счет тому, кто съел больше всех. Нет, смотри, там один победитель, остальные проигравшие. Я так и сказал. Один победитель, остальные проигравшие. И проигравшие оплачивают счет победителя Делят на всех. Поэтому сейчас мы заснимем интервью с каждым. И как вы думаете, кто победит? Пишите Я. в комментариях. Я в шоке. Вот оно, Ты участвуешь? Конечно, старик. Окей, сразу твои шансы на победу. Победа. Итак, долгожданный план. Как сейчас играть, дядь? Я в 18 лет, когда осталось до соревнований всего одна неделя. Мой план — это тренироваться три раза в неделю, три, что четыре. То есть мы тренируемся через день. День тренировка, день отдыха, день тренировка, день отдыха, день отдыха, день тренировка и так далее. В принципе, каждую тренировку мы делаем только два движения. И все. Ничего больше. Никаких ног, никаких плеч, никакого сплинта. Ничего, кроме подтягиваний и отжимания на брусьях. Только подтягивания и только отжимания на брусьях. Три подхода на подтягивания, три подхода на брусьях. Все. Game over. Ни растяжки, ни кардио. Ничего лишнего. Чисто прогресс. На каждой тренировке мы должны накидывать вес. Любой вес. Желательно на брусьях это 2 килограмма На подтягиваниях это желательно по 1 кг. На каждой тренировке. И очень важная фишка, что на каждой тренировке также не сделаем 3 подхода, но вес диапазона повторений чисто на 6, не больше, не меньше. Именно 6 повторений. Если сделаем меньше, то считается, что тренировка пошла такой себе. Если сделаем больше, значит, вес подобран неправильно. 6 повторений, чисто отказ, ничего лишнего. Let's go.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 Сколько брусик пошел топовом, мы сделали рекорд, это 90 на 6, и так же сейчас будет два подхода. Надо сделать точно так же, 90 на 6 вес здоровый. Что проще на толпу оператора нас записать Она попивает чаек после зарубы Посмотрим, как это пойдет Поехали, второй подход Короче, как говорится, пошло, но я всего лишь 5 повторений. Пошло просто безумно тяжело. Поэтому я даже буду в зала, пойду подышу свежим воздухом для того, чтобы мне стало чуть полегче. что-то меня начинает накрывать, я очень хочу спать, идти на улице. Немного даже холодно. Топ-оператор опять снимает. В общем, у нас остался всего лишь один подход, я хочу сделать больше, чем в втором. Ибо мне нельзя скидывать повторения на 5, мне надо делать в каждом подходе 6. Поэтому сейчас я отдыхаю примерно 9-10 минут и делаю второй подход. Третий подход. Да, это третий подход. На 6 раз. И сегодня легендарный подросток. Делать 90 кг на брусьях. Чемпионат России. Постые тридцать. Просто три пищи. Раз. Два. Три. Четыре. Хорош. Жестко. Встал! Да! Пуш! Ну красавчик, а отлично, что меня предупредил. Это кто? Это с Сусом. Так с Сусом мы а... только что общались, он никуда не едет. А, никуда не едет он? Да? Но ну, я не сказал, что нет, я жду в квартиру, возможно, я ну, подъеду потом, не знаю, посмотрю. У меня в крови хингали есть, у меня да вся ты жизнь ты к этому готовила, ты... понимаешь? Да не, они же всем готовы. А не а не готовил, ну у него интервью, он прям нулит, смотри Кыша. на него. Я уже что-то предофигел, не полагаю. Почему? Я Почему ты участвуешь? То, что я их сдрючу, потому что я три месяца готовился, я ел по четыре с половиной тысячи калорий каждый Шульфа день, и я умею. Погоди. Погоди. Открой сразу до них, да? дым же пойдет. Я вот заказывал столик Будем где-то минут через 15 На имя Улан Я хотел, знаете, сразу Можно заказать у вас, чтобы мы через 15 минут будем 25 финкали с бараниной И 75 классику Говядина-свинина Зелень 25 с бараниной 25 баранины и 75 классические. Да, конечно. Все, будем через 15 минут. Привет. сейчас будет за ты снимаешь, да? ты снимаешь, да? Да. Там что да? штук, там не просто так сварить. Так, Всем привет. Как ты пополнил этот Да я главный участник этой зарубы. Вот он меня. Сколько уже звал ты меня? Второй-третий раз позвал, не больше. Сколько звал второй-третий раз? В смысле? Больше. Сколько по времени? Ну, это планируем уже давно. Ну, две недели или три недели планируем. Да. Так что, выигрыш за мной. Дим, вы потом не молите Пашу о пощаде, чтобы он доел тридцать штук за вас всех. Или 50 штук. А ты сможешь? Вон там. Вот, ну. Чего сам... меня никто не считает как за соперника, понять не могу. Нет, Один паша только иногда говорит нормально. Я понимаю, ты уже не своей тарифовой. Победит сильнейший. Нельзя недооценивать соперника. Нужно все оставить. Ну потихонечку хотя бы десятки. Хорошо. Я, Минусы, да, но я их сделаю. Так, гашат, а ты еще не Давай за свой старик, косяк. Почему ты в прошлом видео сдался? Я ментально тебя сделал. Процан, я ментально тебе сделал. Еще еще делаю. Ну а я только настроен на свою собственную победу. Так как я грузин, у меня в крови победу дать именно по сделать? Конечно, на изи должен сделать. И потом мы с тобой разделим хачпури по отец. Они заплатят, мы похудеем. Так, ладно, окей, Как ты попал на эту зароку? Ну я вообще ее организовал. Я организовал это. За руку, здесь каждый организатор. Вот так, вот так. Так Потому что Лука э, целый год меня динамил. Он обещал мне проставиться кинкали у своих родственников, которые готовят кинкали грузинскими своими руками. Вот, но ни разу здесь, не а получилось. А может, Всегда обманывал меня. И пришлось, да, его, пришлось его вызвать на дуэль, чтобы он заплатил за все. Было больше как души. Почему ты не участвуешь в руку? Разыграй бау-рэйн сейчас выиграет, я скажу, хоть где-то Ну, если проиграю, значит, я скажу, ну, это из-за твоей диеты, что я там, желудок уменьшил Опять явно виноват Нет, это плюс будет Ну, в отверистом 6 ситров воды зафигаешься, и все. Выпил? я так себе. Как ты делал? Я ничего не делал. Ну как ничего не делал. Максимально старался, много еды есть. За эти три дня Я понимаю, то что я и так все сдручу, да, сами? На видимо камеру. Не, такое ощущение я понял, да что? Я очень сильно боюсь на самом деле. Больше трех финкали никогда не ел. Вот. Это не а, в, этом, в этой зарубе я постараюсь выжить из себя максимум. Да, я да. В мире блогеров. В мире животных данных. Сочетай, Наташ, да, на сушке. В мире животных. Разгрузочный день. Согрузочный день. Нет, это день. почему хотели разгрузочный вообще загрузка, нет? У нас загрузка сегодня серьезная. слушай, как они создались? Как это Ты больше на Дракулу послал. Далеко-далеко в горах сидел монах. Да не монах не сидел. Просто была легенда такая она такой легенде то что когда да, была война с персами типа уже солдаты были все не в силах и никак не могли восстанавливаться а войны почти были в горах и хозяйки думали какое блюдо приготовить и они приготовили хинкали и суп от хинкали имел лечебные свойства как раз э, лечебные свойства еще с хинкали могли носить и солдат и для этот легенда так сейчас у нас в грузии здесь тоже некоторые а кто название придумал вот это не знаю как Интересно. переводится? Хинкали. Они же не сразу были. Хинкали. Хинкали. Как переводится? Без Это как пельмени. А вот Хачапури. Вот там есть объяснение. У нас есть Пельмени это, наверное, типа русское. Вот говорить. Вот там есть объяснение, почему называется именно Хачапури. Хачу – это творог, а пури это хлеб. Но сейчас в современном мире вместо творога добавляют сыр. А некоторые хорошие бабушки добавляют и творог, и сыпь. А Нужно как? Творог, только да? творог, да? Пойди? Ну это да, только творог Это нужна хлеба. информация. Какая-то а да едим что что не и пули, наконец-то? и пули, да. Хач — это человек. Качо. Да? творог. Не, не хач, не хач. Качо. и пули. Я на не Я не вижу в твоих словах уверенности. Сейчас посмотрим. Там повар просто квал, квал, квал и Да, перчите им. Сколько здесь? Смотри, у меня за лукой А вон еще половина. Вот, сейчас все принесут в Это тоже, да, Погорс? Это баранин. Это мне. А, так сразу, это Он барана просто любит. Можно я сам сделаю красиво. Поверами. Спасибо. по уламке давай. А, тот... а дальше уже пятерка есть. Пятерка ну не слушай, но он плавает прямо в соке. Он у тебя он, штука... Смотри, Улан уже наверстывает. Да не, Там не, Улан. я не наверстываю. Да. Лука, он живет как ублюдок. Если я чутка опаздываю, не падает. означает, Здесь, что Здесь да. прям уже никто не наклеится. Ну, Лука прям кушает четко, как его учили с детства. Да, что ты сейчас только что сделал, у тебя весь сок упал прямо у тебя? Не отвечаю. Вот я приеду к тебе. Плов, знаешь, как буду есть? Руками, Не, не руками, но Руками надо есть. А я буду есть да. вилкой. А я тоже его на ем. ножом вилкой. буду есть. Это самый некачественный в плане, даже откусывание. Не до конца, смотри. Его, его просто захэтит в комментариях, честно говоря. Захейтит в комментариях. Так, пришло время подарить результат. Он на туре дает жар. Реально? Сколько у тебя килограм? Я не знаю, 17 наверное. 17 да? Да. Лука. А пятнадцатый. Ну Небольшой третий вот. Я не считаю 21-й у вот. него не, не, не. 21-й, ну 25 я если был. Я было, пока он не налил. съел Он ну, как-будто и не почувствовал свои 20 штук А вы чай будете после этого? С шоколадом Ты веришь в эту фигню? пока что он побеждает. Ты пробегись, Улан. Сейчас я за всю жизнь больше не буду, блядь. мы здоровы здесь, да? Разумеетесь на А, давай тебе самому димуру. Сколько 90. Я 75 вешу. Какой коэффициент вы считать? Можно проспечить? Так, у нас тут чистая тарелочка, самая чистая на этой зарубе. Ну-ка, здорово. Здесь у нас огромное количество. Уланнич. Живет. блядь. Пузо уже А где было содовую воду простой. Нельзя Обратный флекс поет Как ты думаешь, что победит? Точно не я Хорошо сбросили Вот Передают всем приятного аппетита. Даже финишные прямой. Это финишные рай. Прямые. Уже не до приятного аппетита. У Глеба... Это ужас. У Глеба флягу светит что он не с Глеб радуется, что приятная. Одна минута. Одна минута и одна кинкали. Луан, давай. А, Саня, -мо. моё Блин. Как это было? Раз, два, три, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, двенадцать тринадцать четырнадцать 15, 16, 17 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. А, 2, 19. Я хотел А, Ты что меня А, 19. А, Вот, сам 19. Ты 19. А, 19. 19, 19. <клево> а, хотелось... ты воруж, вот, сам 19. А, это нечестно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, правила. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20, 20, 21, 22, 23. да, я думал. я, блядь, ел это пиздец. Ты просто их меньше облабывал, мне казалось больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Давай! Да, да, а да, ты все, да. два съел, что ли? А а я не помню. <свист> я твой не трогаю. Ровную помню. Хорош. Нет, у тебя 22. Чё, у тебя 23, 23 у меня. Серьезно? Да. да накидываем 15 минут времени сверху. Нет, нет, ты чё, Смотри, да на не Давай что? Давай ничья в натуре. Давай без нее у нас один победитель. Нет. Ребят, путь поезд просто вот так пояснишь, что летел вот тут. Я готов за себя. Подождите, подожди. Подожди, я тоже подготовлюсь. Ладно, давай. Хотя бы здесь топ-1 займешься, ладно, давай. Вот так Подожди, парни, подожди. Кали, кто бы скажи. Будь маленький с листок, я начинаю. Готовы? Раз, два, три. Все, погнали. Нихуя, да. Проглатывай его. А, Всё! Да ну! Ладно! Одинаково! Я тоже! Одинаково, блядь! Стоп, стоп, стоп, стоп! Есть видео, сейчас посмотрим. Давай! Есть видео! С парнем! Две минуты! Ладно, заживёшь его? Он глотал Плюс две кинкали, Три так, тебе. Да, да. Ладно да. тебе как. Прям, Давай, прям вот мне способствует... прям плохо. Да, да, да, у меня ну, далеких до до дошла, еда. Я. Я ем. А, ты пересъешь. Я Он накидывает все-таки рублей. Давай. Дабы я много не платил. Давай, лука. Я ты, расстроен. Ты, и ты расстроен, да? Я даже 20 не съел. Ну, я думаю, что подписчику можно поздравить один рождение, тебе тоже исполнилось 16. Да. <связь> <связь> <связь> Обидно. <связь> Просто старость свои. Ладно, Обидно, что, что Улан не, не выиграл. В меня никто не верил изначально. Нет, ну ты у нас как бы это... Темная лошадка, да? Темная лошадка. Ребята, у меня витамины не изменяли мой аппетит. Понимаешь? Что витамины, что не витамины, без разницы. Мы про настоящие витамины, витамины. А я тебе про настоящие витамины. А, есть, нет. Да, есть слова, последние. слова! Реально, с таким обжорством могут быть последние слова. Никогда не надо обжираться, ребят. Это плохо. Всегда в меру нужно есть. Набор массы он придет. Но обжираться не надо. Просто я привык, я привык, меня бабуля очень хорошо кормила. Поэтому я так ем. Вот, а, ну, сейчас за панкреатином побежим, восстанавливать свою поджелудочную железу. Что ты говоришь? Боржоми, да, боржоми. Ну, почки еще не отказали, да, по-моему? Почки не отлетели еще. еще не отлетели. Желудок, желудок Лай. отлетел. Лай, что сказать? Я расстроен. Есть какое-то наставление подписчика? Блин. Никогда не сдавайтесь. Только вперёд. Нельзя столько есть. Нам принесли счёт, ребят. Давай посмотрим на счет, какой это блядь. играете. Пизраз пугается меня, испугается меня. Сколько это? 5.800? Ну, я думаю, где-то 6.700 будет. А, погоди, а нам почитали твою тему, нет тоже? Да, я скинул. А что там, ну или где Нет, а смотри там хинг. А, да, хоча пульпасарский, да. Ты хочешь узнать вообще, сколько килограммов мы съели. 2 килограмма, 400 граммов. Ты понимаешь? 440. Это жесть какая-то. как у у нас все функционирует. ребят, вы понимаете, да? Мне придется все запикивать. Просто все видео запикивать. Показывать Так, ну что, ребят, после 25 хинкали. Пресс на месте. Все, хорошо. Работы! Работы. <смех> <смех> и на мой живот. Ну что, друзья, вот и подошел к концу этот ролик. Вы видели то, как парни зарубались, вы узнали то, как я хочу взять мастера спорта международного класса, как я готовлюсь, как восстанавливаюсь, мою схему, мою систему. И надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, обязательно не забывайте ставь лайк. Если не понравилось, ставь дизлайк, но пиши в комментариях, почему тебе не понравилось и что ты мог бы улучшить, твои какие-то предложения, может быть, пожелания, идеи. За это отдельный респект. Я знаю, что в предыдущих видео так ребята делали. Поэтому жми на колокольчик, чтобы получать уведомления и не пропускать новые ролики. И в следующих видео будет интервью с Димой Зевсом, вторая часть. Также через это видео будет еще отчет о моих целях, что было поставлено, что было достигнуто, что еще не достигнуто. Кто помнит, кто смотрел, я ставил некоторые цели, там заруба подростков. В общем, будет интересно, и подписывайся, если ты до сих пор это еще не сделал. Обязательно жми эту красную кнопочку. А я желаю тебе успехов и, главное, со дня. Никогда не сдавайся и топи, блин, до последнего Все видели, как Улан уже думал то, что проиграл Он даже не стал жевать, но уже смотрит, думает Блин, зачем я буду это дело запихивать Я последнюю хинкали, если я уже проиграл Но все вы видели, как он мог выиграть И буквально отрыв, там, я не знаю, может быть полсекунды Одну десятую, две десятые секунды Надо топить до конца Инсайд такой, до встречи It's blow. Right. Trank, bang, have fun with. Right. Going dumb like a blunt chick. Yeah. Thank God, 'cause I could have been well. locked up either side up. Yeah. Uh, pull up on you with the crank flow. Yeah. Let it dry, then chop up. Yeah. Get it off, then I make